Здравствуйте, товарищи! В эфире «Пролетарские новости». Новости, в которых буржуй-наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Губернатор Дмитрий Миронов подписал указ о повторном введении в Ярославской области особого противопожарного режима. Запрещены разведение костров, сжигание травы и мусора, въезд в лес на машинах. Для тех, кто ослушается и разожжет костер, предусмотрены штрафы. Для граждан до 5000 рублей. Для должностных лиц до 40 тысяч рублей, для юридических лиц до 500 тысяч. Можно ненароком подумать, что капиталисты заботятся о том, чтобы не было пожаров. Но На самом же деле буржуазия в очередной раз дает нам понять, что леса, недра и вообще вся наша страна не принадлежит наемным работникам. Даже прикасаться к собственности капиталиста народ не имеет права. В России стали чаще выявляться нарушения, которые связаны с поддельными, некачественными и контрафактными лекарствами, сообщил первый заместитель генпрокурора Российской Федерации Александр Буксман. На коллегии генпрокуратуры по итогам полугодия он заявил, цитирую, «Если два года назад мы говорили о проблеме необоснованного завышения цен на лекарства, то в последнее время чаще всего стали выявляться нарушения, связанные с оборотом фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских препаратов». Конец цитаты. Контрафактные товары – обязательный спутник капитализма. Понятно, что пока будет возможность продавать произведенный за копейки товар по стоимости дорогих лекарств, капиталист будет этим пользоваться. С начала текущего года более чем 1600 должникам жителям Пермского края была приостановлена подача газа. Спустя время после отключения абонентов от газопровода специалисты «Газпром Межрегионгаз Пермь» и «Газпром Газораспределения Пермь» Проводят рейды по проверке домовладения абонентов, отключенных от системы газоснабжения для выявления незаконных подключений. Товарищ, буржуазию не интересует, хватает ли тебе денег на погашение долгов или нет. Тарифы будут и дальше расти, а зарплата падает. Самарская прокуратура передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении бывшей сотрудницы департамента управления имуществом. Ее подозревают в том, что, пользуясь своим служебным положением, она требовала со льготников деньги за муниципальное жилье. Пока существует капитализм, неизбежно будут существовать те, кто превращает свои чиновничьи места в средства получения прибыли. Поэтому единственный способ справиться с проявлением коррупции – ликвидировать сам капитализм. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2% пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год. Товарищ, в который раз буржуазия под благовидным предлогом продолжает наступление на твой карман, хотя прекрасно понятно, что деньги, полученные посредством увеличения НДС, пойдут не на развитие страны, а на расширение капитала наших буржуев.